Приветствую всех, кто зашел на этот недооцененный шедевр И добро пожаловать на мой канал Vadish Aorus Phantom Elite Rockstrix Gaming RGB Plus Ну что же, начинаем Новый год с нового контента Поэтому я сравню сейчас сюжет оригинальной мафии и сюжет ее ремейка Но если точнее, то буду рассказывать историю оригинальной мафии И если где-то будут несовпадения, то буду рассказывать версию ремейка Возможно, еще поделюсь где-то впечатлением о геймплейной составляющей Короче, будет прикольно, не буду ебать вам мозги своим пустословием История начинается с того, как наш главный герой Томи Анжела. Заходит в кафешку и садится за столик детективу для очень важного разговора. И прикольно, что в оригинале к детективу приезжает Том, садится за столик и заказывает кофе. А в ремейке, наоборот, детектив приезжает к Тому, садится за столик и заказывает кофе. Не знаю, для чего они решили их поменять местами, но это я так, для общего развития просто. В любом случае, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Суть диалога в том, что Том просит защитить его и его семью, вот так называемой преступной организации, в которой он раньше работал. В обмен он выдаст все улики, все данные, все банковские счеты и так далее. И с этого момента начинает рассказывать историю своей работы в криминальном мире. И как он вообще докатился до такой жизни, что ему приходится скрываться, менять имя, переезжать в другой город, ну и так далее. На дворе 30-е года. Великая депрессия. Простому люду не хватает ни на что денег. Да что уж говорить про деньги, некоторым даже не хватает работы. Сухой закон, чтобы не спивались. И прочие неприятные вещи. В одну из этих прекрасных ночей, том таксовал. И вдруг местные ребята из мафии разбивают свою тачку и как раз видят рядом Тома с таксишкой. Это Сэм, но не рыженькая 103 Spice, так что руки на стол, я уже знаю, что за там задумал. А это Поли. А.К. Поли Эстерн. За ними сейчас идет погоня, поэтому у Тома есть выбор, либо пулю в глаз, либо погнали спасаться все вместе. В этой погоне нам поможет только чудо, их машина в раза 4 быстрее, чем наша. А вот в ремейке они решили сделать прям полноценную постановку из этой погони. Прям с меточками, там где ты скриптовас сбрасываешь хвост, и в итоге игра тебя сама приводит к месту, где кончается погоня. А в оригинале ты все должен делать сам, тебя никто никуда не ведет. Из-за всего этого в ремейке у меня особо не было напряга, что за мной кто-то гонится, что за мной какая-то опасность. Я просто бежал кнопку вперед и в принципе все. После погони ребята просят Тома, чтобы он их отвез к бару Сальери. И там на месте говорят, что сейчас принесут ему благодарность за помощь. Он, конечно очканул, когда Сэм начал доставать что-то со своего внутреннего кармана, но там оказались просто деньги на ремонт машины и просто за то, что он помог. Как только он приехал домой и увидел сумму, которая была в конверте, он просто охренел. Там даже не ремонт машины там можно было просто купить новую он все думал думал может быть реально пойти к ребятам и работать на них но решил что ему такие криминальные проблемы не нужны и на следующий день пошел снова таксовать выслушивая нытье и недовольство клиентов ох как я его понимаю в такой работе без этого кринжа никак ну и примерно в середине рабочего дня он решил передохнуть закурить сишку попить кофейку там как вдруг нежданно и негаданно два гопника соседнего района хотят начистить тому Эбала за тогдашнюю ночь когда он помог Поли и сэму а они хитрюги оказывается но Номер машины во время погони записали, ну и нашли его потом так. В итоге тому ничего не остается, кроме как... Как же повезло, что оказался рядом бар Сальери. Пацаны этих гопников быстро разобрали на запчасти. И Том из-за безысходности принял предложение Сальери работать на него. Потому что за ним сейчас ведется активная охота из-за того инцидента с Поли и Сэмом. Еще его уволили из таксишки, потому что им якобы с такими проблемами люди не нужны. Потом Сальери предложил Тому проучить этих ублюдков и сказал, где они тусуются обычно. Из всего этого выясняется, что в городе есть еще одна банда мафии, которая управляет так называемый Дон Морелло. Дон это если что не имя. это это статус крестного отца, ну короче главнюка в мафии. Ну и тем временем Полина знакомится с остальными ребятами Ральфом автомехаником и Винченцо оружейником. Я думаю это ясно Сейчас разберем что у нас там обстоит в ремейке Когда Том подбегает к бару Сальери пацаны не убивают ребят Морелла, они их благополучно отпускают обратно И самое главное, что Том сам инициирует вступление в банду, что Том сам инициирует проучить ребят Морелла. И тут никто не объясняет о том что его уволили с работы, о том что за ним ведется охота, просто он решил сам вступить, сам все синициировать и такая фигня, короче. И еще взаимоотношения между персонажами, вот например сцена знакомства с Ральфом, в оригинале они просто подъебали друг друга по-дружески, а в ремейке ощущается прям такой напряг, вы только послушайте, что Ральф сказал когда мы уехали. «Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод». После знакомства со всеми, газуем с поля в бар Морелло и разбиваем их тачки в заднем дворе. Вот так Томми вступил в семью гангстеров. Но перед тем, как рассказывать дальше, я подмечу еще, что в ремейке ставится очень хороший акцент на окружающем мире. Больше диалогов о насущных проблемах, великой депрессии, еще даже записочки валяются всякие. Это придает атмосферности миру, и это очень клево. От меня здесь плюс. Следующим заданием у нас будет одна непыльная работенка по сбору Дани. Пацаны собирают бабки с тех людей, которым они обеспечивают защиту от гопников Морелла и других хулиганов. Вроде бы ничего сложного, но есть один нюанс. В мотеле за городом Сэм и Поли пошли забирать туда Дань. Буквально через пару минут Поли вылетает обратно, но уже ранены. Мотель до нашего приезда уже был оккупирован ребятами Морелла. И сейчас нам нужно вытащить оттуда Сэма, для того, чтобы они из него не вытащили никакой информации. Когда мы уже нашли Сэма и выходим обратно, из другой комнаты вылетает какой-то Чел, и убегает с нашими бабками. Ну что же, пришлось его догнать и всадить пару пуль в лобэшник. После этого задания нам снова показывают детектива с Томом. И он рассказывает, что дело с тем разгромом замяли за недостатком улик. Ведь всем чинушему уплачено копы, алкоголь покупают по оптовым ценам. Короче, все решают бабки. И этим городом в принципе не управляет власти, им управляет мафия. Еще рассказал немножко про Сальери и про Морелло. Ну, Сальери все понятно, человек душевный, всем помогает, вон как Тому помог хорошо. А Морелло жестокий и безжалостный убы. Людок. То Как показали Морелло, мне больше нравится в ремейке, он сам врезался в чувака и еще ему и дал пизды за это. Вот в сцене ремейка прям чувствуется вот эта безнаказанность Морелло. Ну а теперь снова возвращаемся к истории Тома. А накануне у нас гоночки, Сальери поставил на своего фаворита и тоже порекомендовал сделать всем своим друзьям. Но из ниоткуда появился гонщик из Европы, это скорее всего дело рук Морелло. Тому нужно будет сгонять на трассу, отвезти тачку этого европейца Луки Бертони, это местный механик городской. И когда он ее посмотрит и подкорректирует нашу тачку, мы ее отвезем вам Обратно. с охранником уже все договорено если что всю работу нужно сделать до часа 15 пока не придет новая смена охраны но ее нужно не только за время привести еще нельзя попадаться копам на глаза и разбить ее даже поцарапать поскольку Том профессионал своего дела он справляется с этой задачей на ура на следующее утро казалось бы все хорошо том приходит взять себе 02 выпить и тут звонит телефон да сэр он только что вошел конечно это тебя Том. Еще раз позвонишь, я тебе ебальник набью. Я уже договорилась, за тобой едут, блять, последний понедельник нахуй живешь. Это звонил Фрэнк, и он сказал, что нам нужно срочно выдвигаться на трассу. До гонок осталось полчаса, а наш гонщик сломал руку, и это не случайность. Поэтому Тому придется выступать вместо него. Вот эти легендарные гоночки, которые проходились через боль просто. Я ставлю сложность, конечно же, нет проблем. И справился не с первого, но со второго раза. В первый раз просто почувствовал себя слишком смелым, когда пацанов на второй круг уже обогнал. Все равно итог один. Сколько бы попыток я ни сделал, все равно мы победим. А Том на церемонии награждения такой черный, как будто бы он ехал не в машине, а под машиной. Но главное, что все подняли кучу бабла на этой гонке, и даже Лука Бертони захотел отблагодарить Тома за это. Он показал Тому, где можно достать крутую коллекционную тачку. Ну и в принципе, к нему можно будет периодически гонять, и он будет показывать, где находятся разные крутые коллекционные тачки. Окей, теперь пару слов о гонке в ремейке. Это такое злоебучее говно, я не смог их пройти. На классическом уровне сложности. Я так психовал, у меня чуть пено сорта не пошла это просто нереально в принципе больше сказать нечего так так так так что у нас там дальше по сценарию Сара знаете с таким логотипом это должно выглядеть примерно так Одной прекрасной ночью Том, как обычно, зависал в баре, а Луиджи попросил провести его дочь Сару до дома, потому что в прошлый раз до нее доколупались какие-то гопники. Но еще он предложил Тому 02 за счет заведения, именно поэтому он и согласился, естественно. Ну и во время прогулочки они натыкаются на тех же самых гопников. Я, конечно, не хотел давать им пиздюля, но они очень хорошо попросили. В ремейке драка очень казуальная, даже на классическом уровне сложности, но она и очень зрелищная. Вы не поймите меня неправильно, я уважаю кунг фу, это все красиво, классно. Но в оригинале придется пострейфиться и показать потому что тома пиздит втроем просто без сожаления после королевского файта мы идем к саре домой она хочет осмотреть тома и оказать ему медицинскую помощь и эту сцену вы должны видеть своими глазами ну размяться не хочешь что танцевать любишь музыку у меня есть граммофон Ага, я люблю музыку мой рэп ебашит не для вас, вы меня простите за мой рэп, я вас нагну всех раком, суки, вы меня запомните, ай, паскуды, нахуй надо было мне говорить, что ты меня, блядь, любишь, ты не знаешь, блядь, меня, да пошла ты, на-на-на. Это любовь, пацаны. Это любовь. На следующий день Том рассказал об этой истории мистеру Сальери. И естественно это его разозлило, что всякая шпана беспокоит мирных жителей и беззащитных женщин. Так что наша следующая задача будет проучить эту шпану. Но перед тем как это сделать, нужно выяснить где они тусуются у местных стукачей. Большой Бив сказал, что нам нужно газовать на старую станцию техобслуживания. Уже на месте Поли заявил. И запомни, Том, никакой стрельбы. 12 seconds later. Они первые начали стрельбу, если что, когда поняли, что проигрывают в драке на кулаках. Как только мы добираемся до предводителей этой банды, они сразу садятся в тачку и сваливают. Настолько они спешили, что прям врезались в стену. Но Том не смог их добить, ведь в нем все же остались какие-то человеческие чувства. Поэтому за него это сделал Поле и сказал Тому, что не нужно их жалеть, они все-таки кошмарили мирное население. У поля кончились патроны, поэтому он не смог еще пострелять во второго, но он уже был мертв от автокатастрофы. На next-день Фрэнк сказал Тому, что один из них все-таки выжил, и как раз таки тот на кого не хватило патронов. И это сынулькин городского советника, друга мэра и компаньона Морелла. Тому очень сильно повезло, что он не знал, кто он такой и не смог его сдать. Это все, конечно, интересно, но у нас сейчас есть более важные дела. Владелец борделя, который сотрудничал с Сальерию, перешел к Морелла. Чтобы, так скажем, чужой бизнес ему не достался, Тому нужно будет убить владельца и взорвать его кабинет. Естественно, еще и прихватить документы с собой. Еще ему дополнительно накинули квест «Убить Путану», которая докладывает о всех действиях с Альери Морелла. По фотографии сказал. Сказал, что он уже где-то видел эту девушку. Но об этих нюансах уже немножко попозже. Так что гоним в бордель, сразу же убиваем владельца, перестреливаем всю охрану, которая там только есть. После всего этого находим путану на втором этаже, и это оказалась подруга Сары. Девчонки сплетничали, отсюда и информация про Сальери. Он подумал про себя, ну как он может убить такую даму, она ведь просто посплетничала и не ожидала таких последствий. Но не могу я убить эту девушку, пока не Тра. Сказал ей выметаться из города, дал денег со своего кармана и пошел взрывать кабинет. В ремейке этот момент обыгран по-другому. Эту путану Том не убивал, потому что его попросил Сэм и дал ему денег на то, чтобы она свалила из города. Тут вообще Сэма выставляет, получается, как кавказскую сплетницу, а в самой сцене с путаной нет такой драмы. Нам не показывают чувств персонажа о том, что ему это тяжело переживать, тяжело убить человека и быть жестоким. Поэтому мне эта миссия в ремейке вообще как-то не зашла, если честно. После того, как Том взрывает кабинет владельца, он сразу же выпрыгивает на крышу соседнего здания и пора валить отсюда, потому что сюда приехали все и копы, и пацаны Морелла. В итоге Том добирается до церквушки, где проходят те самые похороны, о которых говорил Фрэнк. Естественно, Том решил не выходить из подсобки, когда увидел, кто там сидит. Но когда батюшка закончил свою речь, он как раз-таки решил зайти в эту подсобку и так вот Тома и спалили. А в ремейке Тома спалили, потому что долбоеб открыл дверь на распашку. Что это за тупость вообще? В любом случае пришлось всех зачистить. После После всего этого к Тому подошел батюшка и спросил «Сын мой, зачем столько кровопролития? Убийство – это самый сильный грех». И Том начал отвечать, что значит он где-то ошибся, раз судьба его завела в такое русло. Драма – это, конечно, хорошо, но теперь пора сваливать. Тут как раз катафалка стоит для этого дела. В этом моменте ремейк, в отличие от оригинала, опять же лишен драмы. Том просто кидает батюшке пачку денег за молчание и сваливает. В конце этой истории нам опять показывают диалог Тома с детективом, в котором он рассказал, что Морелло настроил всех копов против Сальери из-за всех этих этих инцидентов. И еще, что Том после всего этого забухал, пока с ним не поговорил Фрэнк. И этот диалог с Фрэнком они тоже интересно поменяли в ремейке, но я сразу скажу, что было в оригинале. Фрэнк посоветовал Тому, чтобы он сделал то, ради чего он будет жить. Еще спросил, почему он не поженится на Саре. На это Том ответил, что он не хочет подвергать ее опасности, ведь он все-таки бандит. Еще Фрэнк сказал, чтобы он просто берег себя, ведь даже в нашем деле, казалось бы, вчера друг, а сегодня уже он хочет тебя убить. А в ремейке Фрэнк начинает рассказывать Тому, как они сольели, ставили на собачьи. Да, да, очень интересно, этом, конечно, но... лучше по него он, нахрен не вырезали, чем оп... такое делали. Однажды Фрэнк попросил Тома заехать в бар и дал ему одну работенку. Сгонять на загородную ферму и принять там грузовики с хорошим канадским виски. И как только Том с полю туда подъехали, Сэма на месте встречи не было. Значит нужно разведать обстановочку, не дай бог что-то случилось. И тут Том нашел мертвого водителя в одном из грузовиков. Оказалось, что ребята Морелло каким-то образом узнали об этой сделке. И подкараулили нас уже заранее здесь. Так что нам ничего не остается, кроме как в очередной раз выручить Сэма из передряги и свалить отсюда. Его тут тоже хорошенько потрепало нехудно. Хуже, чем тогда в мотеле загородном, так что забираем Сэма и угоняем на грузовики от копов. Опять Сэма на больничный. Наверное, у каждого есть такой одноклассник или одногруппник, который все время на больничном и не ходит на пары. У Сальери от этого всего просто сгорела жопа, потому что мы потеряли виски, потеряли людей, и все плохо. Короче, плюс ко всему, еще Фрэнк нарушил Амерту. Амерт это такой воровской договор о неразглашении информации и о том, чтобы они друг друга не сдавали в каких-то передрягах. Плюс ко всему, Фрэнк еще сдал конторские книги. Это их бухгалтерские отчеты о том, куда они и сколько денег вложили. Если их не найти, то вся банда может сесть на немаленький срок. После того, как Том заберет конторские книги у Фрэнка, Сальери хочет, чтобы он его убил, несмотря на то, что они были 20 лет друзьями. Чтобы узнать, где находится Фрэнк, нам нужно газовать к двум стукачам. Большой Биф не знает, где находится сейчас Фрэнк, и направляет нас ко второму стукачу. Тому, конечно, приходится набить ему и Банчеус, чтобы он все рассказал. Ведь гаденыш не хотел ничего рассказывать и делал вид, что ничего не понимает. Фрэнк сейчас находится под крылом у ребят Марелла. Взамен на то, что он отдал им конторские книги, они его переправят в Европу. Поэтому Быстро выдвигаемся к дому, где его держат. Как только Том прибывает на место, его сразу же выводят ребята Морелло и куда-то везут. Поэтому организовываем за ними слежку. А приезжаем мы в аэропорт. Пацаны уже были готовы к визиту Тома, поэтому организовали очень прочную охрану. Ребята, ну как бы вы ни старались, я же все равно доберусь до Фрэнка. Я его найду, я его найду и уничтожу. Это война сказал нам Фрэнк, когда мы его нашли. И он не может так больше жить. Слишком много убийств за последнее время. Отдал он конторские книги, потому что Морелло взял в заложники его дочь и жену. Перед тем, как его убивать, Фрэнк попросил привезти к нему его родных и билеты на самолет. Естественно, он отдал еще ключ от сейфа в банке, где находятся конторские книги. Фрэнк уже был готов к своей участи, когда они стояли все вместе около самолета. Но Том не смог его убить, потому что он... Нет, не был его другом. Он его друг всегда. Фрэнк не соврал. Книги действительно находились в банке, а по поводу смерти Том сказал, что он избавился от тела Фрэнка. Обычно мафия мафии устраивают грандиозные похороны для значимых людей, забывают про все обиды друг на друга, всю вражду. Поэтому плакали на похоронах не только Сальери с ребятами, но и Марелла. Но проблемы еще не кончились, потому что прокурор, который занимается делом сына городского советника, все еще под нас копает. Сэм и Полли уже разбираются со свидетелями, а Тому придется проникнуть в его особняк и украсть оттуда все улики. Но Том будет не один, ему еще по дороге нужно будет подобрать Сальваторе, это взломщик сейфов. В ремейке он, кстати, говорит по-испански или по-итальянски. Да пофиг, даже если по-японски, все равно ничего не понятно. Печереди дико на счет. Это прикольно выглядит. Когда пацаны нашли сейф и начали его взламывать, прокурор как раз приехал из театра. Улики Том все равно успевает забрать, а уйти, ну ничего сложного, просто взламываем его тачку и уезжаем. При следующей встрече пацаны, конечно же, получают куча хвалебных отзывов от Сальери. Еще и у Поли появилась маза по поводу вискарика. Он попробовал виски какого-то гонщика-самогона из Кентуки. Он оказался такой офигенный, что Поли уже договорился о поставке, и Сальери, естественно, согласился на эту идею. Получается, что в Кентуки делают не только лучшую курочку, но и лучшие виски. заодно еще ребята компенсируют потерю того канадского виски, за которым они ездили за город. по приезду на место встречи нас как раз уже ждали эти колхозники из Кентуки. и тут опачки, а ребята Маррелла опять на подхвате. в очередной раз они решили повысить статистику смертности. а грузовичок с вискарем мы конечно же забираем, сбрасываем хвост и отвозим на склад в Хобокине. в узнал, что этот гонщик вискаря никогда и не был в Кентуки, а он просто обычный воришка, который уграл товару Морелла. таким образом ребята Маррелла нас и нашли. премейки решили скинуть вину на телохранителя. Якобы это он сдал их с этой сделкой После сделки века нам снова показывают разговор Тома с детективом в нем Том поясняет, как они жили после отмены сухого закона, как они вкладывались в другие бизнесы и даже в легальное, ну еще и как они в принципе плевали на законы. В один прекрасный день, когда Сальери захотел съездить в кафешку Пеппи, его телохранитель резко решил заболеть, поэтому отвезти его туда он попросил Тома. И ммм, какой вкусный там был обед, сечка с сикелями, ну что может быть вкуснее? Пацаны марелла учули этот прекрасный запах и решили разбомбить нахрен эту кафешку. Короче, это открытое объявление войны, Морелло уже захотел окончательно уничтожить сальери после того как том спасает все задницы они направляются к телохранителю сальери только он знал куда сейчас поедет босс и никто больше не мог об этом рассказать кроме него он конечно попытался убежать в труселях через окно но у него это не вышло попытка морелла избавиться от конкурента оказалась провальной и он уже готов к тому что на него будут охотиться лучшие люди сальери так оно и получается у ребят уже есть план как они будут от него избавляться заключается он в том что нужно убрать приближенных марелла и первый на очереди городской советник который так доставил много хлопот он он будет отмечать свой день рождения на пароходе. Там будет очень массовая пьянка, на которую Том проник без проблем, переодевшись матроса. Нужно сразу найти пушку, которую для нас припрятал кореш винченца. Она находится в одном из толчков. Как только городской советник выходит для того, чтобы толкнуть речь, Том его быстренько шлепнул во время салюта. И не менее быстренько сразу же свалил с парохода, прыгнув на катер к Сэму и Поли. Окей, с одним справились, теперь у нас на очереди второй, Серджио, это брат мистера Морелла. У Поли сразу же родился план, как его достать. Обычно он тусуется в кафешке и Итальянский садик. Внутри там есть телефон. Тому нужно будет из телефонной будки туда позвонить, и как только Серджио подойдет к мобиле, поле его пришлепнет. Звучит вроде бы как просто, но на деле его не оказалось в этой кафешке именно в этот момент. И ребята нажили себе врагов, считать, что впустую. В ремейке вместо этой сцены показали просто погоню за Серджио, гнали за ним Сэм и Винченца. У них там просто пробило колесо, и поэтому они обосрались. Ну ладно, тут мы не расстраиваемся, не получилось в первый раз, значит... Не получится его второй, короче Винченца с Альери разработали другой план, подложить бомбу под его тачку, пока он развлекается со своей проституткой. Том стоит себе такой, спокойно вальяжно курит, ждет пока выйдет Сержио и взорвется в своей машине, а вместо него в машину садится его дамочка. Том вроде как хотел попытаться ее спасти, но нет, ну в третий раз уже должно-то завести, Том с поле просто в открытую хотели дать ему пиздюлей, и знаете что произошло? Томпсон заклинил, просто взял и заклинил. Вы только посмотрите, как же я красиво от них избавился. О! Четвертый раз Салери решил уже отправить других ребят на эту задачу. А Том оставил, ну так, на подсосе. И они ему тут целую ловушку устроили. Я тут даже ничего комментировать не хочу, просто сами посмотрите на эту сцену. Ну, шлагбаум мне закрыт! Гони! К натуре дуре мать моя! Ой, бляха, муха, ну такие шлагбаунов нужно еще поискать. Я не знаю, видимо перекрыть дорогу ему спереди это слишком для словаков. Короче, не зря тут Том стоит на подсосе, он сразу же за ним погнался. Кстати, эта сцена в ремейке полностью вырезана, и погоня начинается еще с предыдущей кафешки, где заклинил Томпсон. Но это я так, просто держу в курсе. В итоге за ним Том приезжает в доки, это то место, где он контролирует весь импорт в наш город. Эта миссия просто адская, дрочильная, Миядзаки со своими дарксоусами курит в сторону. Чего только стоит этот противооткат, который держит цистерны с горючим. Я его неделю просто искал, когда малой был. Но в этот раз я пришел подготовленный. И у тебя уже не будет лишней недели пожить, Серджо. В этот уровень сделали максимально простым и коридорным. Но в данном случае это хорошо. Потому что искать самостоятельно, без каких-либо подсказок, такую мелочь как противооткат, но это нездоровая херня. В общем, Серджо мертв и осталась главная шишка. Дон Морело. И снова Поле разработал план. Просто нужно подождать его около театра и пришлепнуть при всех. Но Поле опять немножко обосрался, потому что спектакль кончился раньше, чем должен был. Пришлось догонять Морелло до самого аэропорта. Он хотел уже просто улететь из города, ведь он понял, что жизни ему здесь не будет. Мы просто настреливаем ему по турбинам и его самолет терпит крушение. На этом и кончилась эпоха правления Морелло. Кстати, в ремейке они решили дополнить эту миссию другой сценой убийства Морелла. Сразу я был приятно удивлен и думал: вот сейчас нам покажут. На деле не ну могли уже так снять эту сцену раз на то пошло или вот так ну с этим, короче, понятно. После убийства Морелла нам снова показывают Тома с детективом. Из диалога выясняется кое-что интересное. Оказывается, Морелла и Сальери раньше были лучшими друзьями, когда ими руководил один человек, Дон Пеппонне. Но однажды они решили его прикончить непонятно за что и поделить город. Ну хотя, как сказать непонятно за что, очевидно, что это из-за власти. Так потихонечку и развивалась между ними война. Из-за этого Том еще больше убедился, что даже самый лучший кореш с которым вы были плечом к плечу, может тебя пристрелить в любой момент. И ему не хватало кореша, которому можно на сто процентов доверять. С этого момента мы переходим к вишенке на торте. Марелла мертв, осталось убрать неправильных политиков. Тут все очень просто, Тому нужно проникнуть наверх башни заброшенной тюрьмы и застрелить этого политика с винтовки Мосина. Вот теперь город находится полностью под контролем Сальери. И тут началось. Видите ли, ему понравились одни импортные шпингалетки. Естественно, он дал ребятам задание украсть все эти сигареты, ведь на них можно Заработать прям целое состояние. Сальери утверждает это как среднее ограбление банка. Опять наш планировщик заданий Поли выдвигает идею. Но перед тем как выдвигаться к грузовику, Поли предложил одну фичу. Ограбить банк. И пацаны сразу же заказлились, Потому что денег и так до жопы, а проблемы никому не нужны. Все же все отказались от этой затеи. И Поли тоже решил забыть этот разговор. И они приступили к работе. Нужно отжать у водилы грузовик с документами, чтобы проникнуть в доки. Там уже собрать все эти ящики с сигаретами и тихонечко оттуда свалить. По итогу в конце поездки пацаны решили проверить целостность ящиков. Один из них был сломан, они решили посмотреть, что в нем находится, и там оказались нифига не сигары, там оказались бриллианты. Как только приехал Сальери с Сэмом, ребята сделали вид, что ничего не видели. И Том решил спросить, разгрузить ли нам ящики и вместе с сигарами на склад. Но Сальери для этой работы решил уже взять с собой других ребят. На следующий день Том приходит к Поле домой и предлагает ему все же ограбить этот банк. А такая резкая переобувка, потому что Том понял, что Сальери их использует. А тут как бы ограбить банк? Баблище, можно Свалить, вложиться в любой бизнес. Красота. В ремейке кстати в ящиках вместо бриллиантов была наркота. И мотивация пацанов ограбить банк была обусловлена тем, что им надоела такая жизнь. Ой, как все надоело! Дед-инсайт! Депрессия в 0 лет! У-у-у. Как по мне, просто испортили этот момент, на нем даже зацикливаться не хочу. В общем, Том с Поли пошли осматривать этот банк и изучать план. Естественно, чтобы все это скрыть от Сальери, нужно взять пушку у желтого Пита в магазине, а тачку у Луки Бертони, чтобы никто об этом не знал. Кроме того, мои Поли. Конечно, еще знает Сэм, но он же все-таки кореш, сдать не должен. В этом сейфе столько золота, что цыган всего мира не хватило бы, чтобы его украсть. После ограбления банка, пацаны сваливают от копов и прячутся в Хобокине. И договариваются на завтра обсудить, что делать с этим баблом. Вот и наступил следующий день. И казалось бы, все хорошо, но Том находит Поле мертвого в квартире. А бабло кто-то забрал. Резко поступает телефонный звонок, а там говорит Сэм, спрашивает, где Поле. А Поли уже мертв и предлагает Тому встретиться в картинной галерее для того, чтобы помочь ему свалить с города. И Сари с его ребенком тоже, естественно. Но это все оказалось подстава. Это Сэм убил Поли и точно так же хочет убить Тома. Это он сдал ребят, что они хотят ограбить банк. Ну а Тому ничего не остается, кроме как здесь всех перестрелять и убить своего друга еще в город решила вернуться путана которую отпустил том и говорил ей, никогда сюда не возвращаться на нее наткнулись люди сальери и как только он об этом узнал сразу же начал копать под фрэнка и скорее всего сальери об этом знал еще до бриллиантов именно поэтому он сразу про них ничего и не рассказал а судьба тома была предрешена еще до ограбления банка и сейчас прикол знаете почему они изменили диалог с фрэнком на более кончены для того чтобы оправдать то как они его нашли типа он начал ставить на собачьи бега и сальери это увидел такая сюжетная линия Награждается премией Кринж Эвертс. Ну ладно, что у нас получается по итогу? Том все-таки убил Сэма, но перед смертью Сэм сказал, что люди Сальери в любом случае достанут его, точно так же, как и Фрэнка. После всего этого Том и обратился к детективу Норману. Он согласился ему помочь, и Том давал показания против всех, с кем он работал в течение 10 лет. Норман организовал Тому и его семье смену документов и переселил их на другой конец штатов. Том получил работу водителя в серьезной компании, и все у них было хорошо. Но в один непрекрасный день они все же до него Добрались. Еще в ремейке сделали совершенно другой монолог главного героя после его убийства. Он говорит о том, что семья это самое важное в жизни и ничего лучше другого нет. Это неплохой монолог, он тоже довольно лиричный, но оригинально все же больше подходит под сюжет и посыл игры. И еще такой момент, Тома приехали убивать Вита и Джо, это главные герои второй части мафии. Но про них мы уже поговорим в следующей серии. Какой итог у всего этого дела можно подвести? Да, я подметил не все изменения, я лишь говорил о том, что конкретно меня расстроило в ремейке. В принципе, этот ремейк получился довольно неплохим, за исключением тех моментов, про которые я рассказал в этом видосе. Но в любом случае, лучше оригинала он для меня не будет, потому что у меня в сердце отложились именно эти лица из оригинала, именно эти голоса из оригинала и многое другое. Ну что ж, давайте прощаться. Спасибо всем, кто смотрит, лайкает и комментирует. Всем счастья и до встречи в Мафии 2. Мистер Сальери передает вам поклон. Знаете, этот мир не управляется законами, написанными на бумаге. Он управляется людьми. Одними в соответствии с законом, другими нет. От каждого человека зависит, каким будет его мир, каким он его сделает. А еще вам нужна уйма везения, чтобы кто-нибудь другой не превратил вашу жизнь в ад. И все не так просто, как нас учили в начальной школе но все же хорошо иметь твердые убеждения и придерживаться их в браке, преступлении, войне, везде и всегда. Я все запорол, так же как Полли и Сэм. Мы хотели жить лучше, но в конце концов попали гораздо хуже, чем остальные. Знаете, я думаю, что во всем надо знать меру. Да, меру. Вот хорошее слово. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить.